Всем привет! Сейчас я нахожусь в Алании на берегу Средиземного моря. Можете посмотреть, как море, О, волны идут. Еще года два тому назад я не мог себе поверить, что не то что не мог поверить, я даже не понимал, когда смогу себе позволить отдыхать. все включено, не думать о деньгах, о ценах и позволять себе абсолютно все, когда ты приезжаешь на отдых и ты не думаешь как бы сэкономить, либо как бы на что-то не попасть, а понимаешь, что жизнь совсем одна и нужно работать, зарабатывать и строить бизнес ради того, чтобы себе позволять абсолютно все. И эти видео, которые для вас подготовил, это путеводитель, который поможет вам также получать все от жизни, абсолютно, радоваться жизни, не думать о том, что как завтра заработать, либо как завтра заработать больше. Когда есть деньги, вообще материальные нужды уходят на второй план. Когда он начинает развиваться духовно. И я желаю вам. Идти к этому намного быстрее И с тем закрытым сообществом, в которое вы Возможно Сможете попасть Вы сможете это себе позволить И когда мы, возможно, с вами встретимся На одном из такого берегу Берегов и Мне скажется спасибо и Это будет для меня Самая огромная награда, потому что Наша миссия в жизни должна заключаться В том, чтобы мы приносили Очень много ценностей И тогда благо у нас будет автоматически приходить нашу жизнь в неограниченном количестве, которым нам достаточно, по крайней мере. Теперь же мы перейдем в нашу студию и я вам расскажу, как и пошагово можете заработать в MLM, в сетевом бизнесе 5, 10, 15 тысяч долларов. И уже более подробно раскрою какую-то картинку именно закрытого сообщества. Все, ребят, до встречи около доски я все сейчас разрисую. ну что же поехали благодарю вас за те комментарии которые вы оставляете Прямо не ожидал что будет такой шквал такой шквал интереса и вообще открытого разума и понимания того что вам нужно к чему-то стремиться также я много начал получать писем на почтовый ящик где поступали такие вопросы, как можно поработать со мной лично, какие может у меня есть обучающие тренинги и чем я могу быть в общем полезен для вашего развития. Тренинги вам предлагать не буду, как я обещал в этом, в этом видео уроках, не появится такая красная кнопка как у всех и будет слово купить курс, который в итоге пройдут 20% и возможно применят. Мне такого не надо. Мне важно, чтобы каждый, кто примет какое-либо решение под конец моих видеоуроков, преуспел каждый 100%. И э -э в прошлых уроках мы разобрали уже многое. Вы узнали немножко обо мне лучше, вы узнали с прошлого видео урока, если вы не видели на этой страничке, пересмотрите его еще раз, либо посмотрите первый раз, если вы по какой-либо причине его не видели, хотя это навряд ли, почему люди не преуспевают, почему к ним люди не идут, а если идут, то по какой-то причине их бизнес немножко возрастает потом падает что нужно делать для того чтобы преуспеть и много многое другое. Я думаю, вам это было полезным. И сегодня, как я обещал, мы разберем алгоритм ваших действий, пошаговый план, где благодаря которому вообще все топ-лидеры и вообще предприниматели сетевого маркетинга а, преуспевают выходят на чеки там, тысяча, две, пять, десять тысяч долларов и более. А, также расскажу о небольшом затыке, то есть такой вот паразитической системе, которая присутствует вообще в сетевом маркетинге, и как то закрытое сообщество, в котором я состою, вообще может вам помочь в целом в развитии вашей компании, либо вообще пересмотра планов вашей жизни, стратегии развития и вообще преуспевания в жизни. Итак, ребят, смотрите, у нас 7 шагов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И все эти шаги будут вести к этому синенькому квадратику. Ну ладно, мы сейчас понемногу начнем приходить до сути итак первое первое самое главное самое для начала что необходимо это вам определиться с вашей сетевой компанией Возможно, вы вообще пришли в бизнес, поддаваясь каким-либо эмоциям, а, просто как-то блуждали по интернету, наткнулись на какого-то информационного спонсора, и он вам предложил а, очередную косметическую компанию, там, а, либо с БАДами. Но вы понимаете, что вы, ну, вы, ну, вам не интересно. В первую очередь, вы должны а, а, придерживаться определенных критериев. Смотрите, для того, чтобы преуспеть вообще в бизнесе. Потому что а, я я продвигал и БАДы, я продвигал косметику, я продвигал IT-технологии, я продвигаю деньги, да, то есть деньги, кстати, тоже товар, то, вот многие, есть МММ, финансовая пирамида, не путайте, МММ это финансовая пирамида и нужно знать действительно четкие отличия надежной долгосрочной компании от МММ, MMM, даже если та компания финансовая. Но зайдите в Википедию и там вы увидите, что деньги это товар, то есть вы продвигаете деньги. Но не неважно, смотрите, вам нужно определиться, то ли вам продвигать косметику, то ли продвигать бады, IT-технологии, блоги, видео-маркетинг, там CRM-системы, игры, приложения продукты питания, духи, да все что угодно. Вам нужно определиться, резонирует ли это с вами, легко ли вам с этим продуктом работать, насколько вы охватите свой список знакомых. Потому что если брать тот инструмент, в котором я пользуюсь в нашем закрытом обществе, я могу предложить пойти любому на улице предложить, и он мне скажет «да». То есть, с тем продуктом, который я сейчас продвигаю, 9 из 10 мне говорят, да, я хочу этим воспользоваться, потому что это актуально. Вам нужно подумать, актуален ли ваш продукт, легко ли его будет продвигать, потому что для этого нужен маркетинг. Сейчас я вам подскажу, например, если вы продвигаете БАДы, либо косметику, вам нужно закупиться кучей пробников, 100, например, 200 пробников и пойти просто их подарить э, своему списку знакомых для того, чтобы наработать клиентскую базу. И тогда вы выработаете какую-то стратегию потенциальных постоянных клиентов, которая будет делать постоянный, постоянный личный объем. Вы об этом забудете. Ну и, возможно, будут те клиенты, которые будут покупать вас в розницу, и вы будете иметь какую-то вот, такую отличие. Вот. Первое. Первое. Это вам нужно определиться с компанией. Компания. Продукт. Со вторым, чем вам необходимо определиться, это имидж. Перед тем, как идти предлагать бизнес, вам нужно выглядеть как будто вы предлагаете бизнес. Я думаю, вы понимаете. Вам нужны различные бизнес-инструменты. Это выглядеть хорошо. Нету костюма, купите костюм. Ну, либо какие-то строгие строги свитеры, например, как какие-то штаники, туфли. Если вот девушка, женщина, там, юбочку, рубашечку, туфли. То есть, ну, должно все быть строго, и вы должны выглядеть хорошо. Там портфель, блокнот, ручку, визитки, визитница, часы и то есть все чтобы когда нас же всех встречают по одежке то есть мы приходим на встречу и когда ваш знакомый когда-то вас давно не видел и вдруг вас увидел и должно сложиться такое впечатление ага у него что-то в жизни изменилось он неплохо выглядит нужно спросить что он такое сделал либо чем он занимается что он так прекрасно выглядит вы не должны там не расчесанные не помытые там как-то а, дурно пахнущие то есть это не нереально вам нужно выстроить имидж вам нужно нужен имидж третье Третий этап, третий этап, это образование. Вам нужно начинать учиться, вам нужно посещать тренинги, семинары от своей компании, как минимум. Не нужно платить огромных денег, начните читать, если вы не читаете. Начните тратить какие-то небольшие хотя бы деньги на книги, начните читать нужную литературу, начинайте познавать себя изнутри, просто залезьте в интернет, не ленитесь, познавайте свое предназначение, кто вы есть, какие у вас плюсы, какие минусы психологию начните изучать, посещать семинары, вебинары от компании. Как минимум начните самообразовываться, это главное. Начните работать со своим спонсором, потому что ваш спонсор должен быть вполне как бы грамотным человеком, и если ваш непосредственный спонсор в каких-то вопросах не дотягивает немного, вам нужно обратиться выше, чтобы тот был человек компетентен научить вас, как работать со списком знакомых, как работать в интернете и так далее и так далее. Итак, образование немаловажно. То есть ну, я например не рекомендую, если тем более вы продвигаете какой-то товар, который нужно, объяснить, что его надо кушать, либо краситься именно этим, а не тем, что продается в магазине, значит, в любом случае нужно какое-то образование. Вы не пойдете, не скажете ни Б, ни М, сразу же ваша внутренняя энергетика чувствуется на подсознательном уровне, на тонком мире. Человек скажет, М -м, да ты, даже сам толком не знаешь, что ты продвигаешь, а ты мне еще и бизнес, возможно, предлагаешь, да нет, до свидания. Вот. далее четвертый уровень уже начинается ваш список знакомых список знакомых список знакомых а -а -а в идеале вот в том сообществе которыми я нахожусь в сообществе и ту идею которую я продвигаю нужно всем я, у меня сейчас команда уже почти 400 человек за четыре месяца при этом я не настраивал автоматическую воронку продаж я не рекрутировал массово через интернет я поработал только со своим списком знакомых у меня я лично пригласил человек 30 все они пришли ко мне в бизнес абсолютно все потому что все мы... это интересно и актуально и они начали по геометрической прогрессии расти вот это настоящий бизнес и бизнес сетё маркетинга которым все мечтают но если у вас продуктовая линейка, бады, косметика, масла и много-много другого у вас такого идеального не выйдет. У вас не выйдет, потому что их надо убедить, что этим полезно заниматься, это им нужно без этого не жить не могут и так далее из-за этого вам нужно подключать другие источники э, потенциальных клиентов кроме списка знакомых использовать э, рекомендации просить у них постоянно потом э, социальные сети социальные сети в социальных сетях нужно тоже правильно работать никакого спама абсолютно если у вас какая то сетевая компания но вы понимаете что вам нужно строить сеть спам не поможет это Грубо говоря, вы много энергии куда-то тратите, но результат один процент из тысячи – это очень плохо, и плохо для вашего бренда, плохо для вашего имиджа, да и вообще, что такое спам? Ребята, это паразиты, это паразитическое образ мышления, вам нужно нормально, в правильном уровне думать. Вам нужно выстраивать отношения, пишите, знакомьтесь, с сетевиками, либо просто с потенциально вашими партнерами. Знакомьтесь, спрашивайте, как дела, и спрашивайте, чем занимается, давайте ему какую-то ценность, да, то есть помогайте а, ему. И потом только каким-то образом... А, Давайте ему видео, предлагайте бизнес, после того, как вы с ним познакомитесь, наладите отношения, узнаете друг друга поближе и вы ему чем-то будете полезны, ценностью, тогда вы ему можете предлагать бизнес. Этим тоже можно а, а, строить сеть, а, навязываться в скайп, строить сеть. Это сейчас модно, престижно, но долго вас на это не хватит. А, Далее, там, знаете, холодные контакты, холодные контакты, контакты, ну, там, раздача листовок, соцопросы и много-много другое. Далее, вы уже начали строить структуру. Пятый этап, вам необходимо начинать работать с вашей командой. Работа с командой. Работа с командой. Я рекомендую это все вам записывать. Потому что вы должны следовать этой схеме. Отклонитесь куда-то туда, куда-то туда. Но я сейчас покажу, почему 99% всех предпринимательств маркетинга останавливаются вот здесь. Все, тупик. Прям эмоции, все. Падает, спадает эмоции, энергия, все падает, и они то ли уходят с этого бизнеса, то ли остаются обычными потребителями, и иногда что-то, какие-то действия предпринимают. Работа с командой – это презентации, презентации, презентации масштабные, знаете, вот собираете залы, 50, 100 человек, 200, 300, либо работаете уже с людьми ваших партнеров, вот это, -а там, два к одному то есть вы, ваш партнер и новичок. Далее вебинары проводите, вебинары проводите как рекрутирующие, так и обучающие для своей команды, для, для того, чтобы они ваши знания перенимали и действовали более эффективно. Шестой этап. Шестой этап это автоматизация, автоматизация, автоматизация. Об автоматизации мы поговорим здесь. Вот я тут напишу автоматизация. Тоже у нас пять шагов будет автоматизации, и дальше идет масштабирование. Масштабирование. Масштабирование это когда вы автоматизируя все процессы, еще разрабатываете систему в которую попадают ваши партнеры все новички и эта система дорабатывает каждого стопроцентно серии писем обучающими уроками дает им полностью вот эти все шаги только все готовы вы прошли этот путь самостоятельно но своим потом партнерам, когда у вас уже огромный бизнес, вы не сможете поэтапно каждому что-то помогать. И вам нужна система, которая будет и вебинары, и мероприятия, короче, держать всех партнеров на пульсе и расти, расти, расти благодаря этой системе. Вы все материалы им предоставляете, все рекламные материалы, инструменты продвижения бизнеса, в общем, как офлайн, так и онлайн. И когда вы это все получаете все то есть ваш чек 50 тысяч долларов 100 тысяч долларов и это круто вы тогда начинаете не нуждаться в деньгах но ребят все вот это вот есть линию провести как вы думаете во что это упирается Все это упирается в деньги какой замкнутый круг правда вы хотите вроде бы преуспеть заработать денег но для того чтобы абсолютно вот это все пройти вам нужно на каждом этапе деньги подсказываю первый этап компании с обязательным личным объемом надо самому кушать продукт каждый месяц и выполнять свой личный объем деньги тратить Имидж. Для того, чтобы себе купить одежду, различные инструменты, визитки, нужны деньги. Образование. Для того, чтобы купить книги, где-то что-то обучиться, на семинар даже компании поехать, нужны деньги. Список знакомых заканчивается. Соцсети как-то работать не получается. Холодные контакты. Сделать листовки. Хорошие сделать листовки, надо все грамотно делать. Ребят, надо все делать грамотно. Тоже нужны деньги. Работа с командой, презентации проводить, аренда зала, организационные моменты нужны деньги. Вебинар для того, чтобы провести, купить вебинарную комнату, нужны деньги. Хотя, ну, можно как бы и без денег. Есть сейчас вебинарные комнаты бесплатные. Автоматизация. Это отдельный разговор, мы сейчас затронем. Масштабирование. Чтобы купить систему, есть э, определенные команды, есть определенные сервисы, которые предоставляют систему. Э, вы затачиваете ее под свою команду. Ну, это еще больше денег, то есть э, огромных денег. А как можно вообще говорить о пассивном доходе, о котором мы вообще должны прийти по итогу? И поэтому люди, как только становятся в тупик список знакомых, вот потратят какое-то количество денег, а в итоге сами денег не зарабатывая, все, все останавливаются. Вот так-то, ребят. И а как многие гуру сетевого маркетинга либо предприниматели обучают сразу же человеку, не пройдя вот эти все этапы и прийти к автоматизации, у вас мышление к этому не подготовлено, вы, вы сами свое предназначение не знаете. Вы будете в метаниях, вам там что-то не хватает, вам там что-то не то идет, а правильно ли вы что-то делаете. Даже наставники иногда не помогают и гуру. И вот автоматизация. Тоже пять этапов. Сейчас мы разберем, вы даже если начнете вот с самого предпоследнего вот этого этапа, вы поймете, что тоже есть определенные шаги. Первый, первый шаг – это сайт либо блог. Это очень сильно поднимает э, ваше положение и место на рынке интернета, для того, чтобы человек пришел, увидел, что вы какой-то специалист, вы эксперт э, в своей нише. И блоки сайта тоже стоят хороших денег, но можно и самому, конечно, это сделать, но потом, имея какие-то проблемы с этим. Э, сайт, потом нужно сделать лендинг. Лендинг, либо одностраничный сайт, называйте как это угодно, одностраничник. А, люди без вопросов, многие делают лендинги сами, покупают какие-то недорогие сервисы, и сами могут включить а, логику а, творческую, творческое свое начало и сделать лендинг, одностраничный сайт. И все это выйдет дешево, но я рекомендую, если вы сами в этом не разбираетесь, самому разбираться это долго. Я говорю свой опыт, потому что ну, я более уже 4 лет, я постоянно пытался сам к этому прийти, я учился то там, то этому. Много сфер охватывал, я искал себя, но это очень много времени, из-за этого... Я только последний год зарабатываю очень хорошо и в деньгах не нуждаюсь. Но не каждый пройдет эти три года для того, чтобы найти себя и как-то зарабатывать. Но я постоянно шел, я долбил лбом в стену для того, чтобы добиться хоть чего-то. Если у вас столько же энергии и потенциала, я только за. A -a -a -a. вот нужно сделать лендинг одностраничный сайт где вы разместите свое бесплатное предложение как говорится обманку либо обмен а, вкусность демоверсию либо вашего бизнес предложения либо продукта в итоге который вы будете продавать и человек будет оставлять свои подпис э подписные данные которые впоследствии будет получать серию писем вот третий этап это маркетинг маркетинг э -э -э -э -э это Выстраивание отношений, серия писем, видеоуроков, давать очень много ценностей для того, чтобы человек понял, что за вами нужно идти, либо ваше предложение стоит того, чтобы его купить, либо принять. Это тоже есть рассылщики, Smart Responder, Just Click, Get Response и так далее. Далее. 6, 4 далее точно идет трафик уже запутался чуть-чуть трафик трафик это ваша реклама которую вы даете на различных каналах youtube instagram вконтакте Facebook, яндекс директ google adwords то есть это те места, где человек будет задавать запрос, например, я ищу там бизнес в интернете, либо хочу развивать сетевой маркетинг и многое много другое, и человек будет натыкаться на ваше объявление, которое будет приводить на ваш одностраничный сайт, человек будет подписываться и получать серию уроков, которые в конечном итоге приводят к вашему бизнес-предложению, бизнес-предложение, предложение, предложение. Либо продукт, который э, вы захотите продать. Вот. Но ну, как вы думаете? Вот это все, в что стыкается? На чем человек находит препятствие? Опять в деньгах. То есть каждый пункт приводит к трате денег. И не факт же, что у вас получится все с первого раза. Правильно. Даже с гуру, даже с наставниками, если вы начинаете все с нуля, это серия пропи ошибок. За сайт и блог нужно платить, хоть немного, но нужно. Блог, даже если купить хостинг и домен, всю начинку вы будете делать сами, это деньги. Лендинг – одностраничный сайт. Даже если вы будете его делать сами, но купите более-менее нормальный сервис, это стоит денег. Маркетинг. Для того, чтобы создать письма, нужен вам рассылщик. Можно, конечно, на смарт-респондере бесплатно, но в итоге вам все равно понадобится какой-то платный сервис для того, чтобы прослеживать хорошую аналитику. Я, например, пользуюсь GetResponse, это 20 евро я в месяц плачу. Трафик. Но ну, это вот самое главное инвестиции, деньги это в трафик, это вот в рекламу Яндекс.Директ, ВКонтакте, Фейсбуке. Туда нужно инвестировать очень много денег для того, чтобы провести аналитику, выстроить всю цепочку продаж и потом продавать. Ну, бизнес-предложение, нужен купить сервис прием платежей, либо, ну, если вы будете предлагать свой бизнес, какой-нибудь бизнес-предложение, рекрутировать свою команду, то, конечно, можно и обойтись без ничего. Но, представьте, вот это все несет, влечет за собой трату денег. А шестой пункт, еще больше деньги, еще больше деньги, чем все это. Ну, кроме седьмого пункта, конечно. Замкнутый круг, не правда ли? Ребят, как вы думаете? И как вы себя чувствуете, если я бы предложил вот с этим покончить раз и навсегда? Представьте, что вы потратите хотя бы в три раза меньше раза меньше на все это тоже с нуля начиная но приняв частично мое предложение зайти в закрытое сообщество вы решаетесь деньгами проблемы то есть вы экономите в три раза представьте если вам нужно потратить тысячу долларов для того чтобы заработать 10 тысяч долларов ну я приблизительно но вам понадобится всего лишь 300 долларов для всего этого потратить как вы считаете либо вы принимаете целиком мое предложение, начинаете э, развиваться в нашем сообществе, и вот это все получаете бесплатно, абсолютно бесплатно. Вы получаете систему, в которой все видео -уроки которые у вас продвижение в интернете. вы получаете самые главные и маркетинговые инструменты для продвижения автоматизирования вашего бизнеса. А, компания ну, а сообщество, в которое пойдут 9 из 10 если вы будете правильным людям предлагать не всем, как я рисовал в прошлом видео, что мы предлагаем а, возможности, Бог есть кому, то есть 75% челяди, ниши и касти, которые э, готовы только потреблять, но не нести ценность. Если предлагать правильным людям, пойдут все, абсолютно. А, имидж, образование, вы будете, имидж, ну это дело каждого, правильно, образование, вы получите сразу же все, готовое и бесплатно. А, список знакомых, вас тут, представьте, вы можете ограничиться только вот этим списком знакомых но в дальнейшем конечно если вы хотите огромный масштабный рост вы получите и презентации и вебинары автоматизацию бесплатно от меня лично и масштабирование то есть у вас будет у т.п. свое уникальное торговое предложение которых нету даже у большинства лидеров то есть у вас будет все и если вам Интересно узнать подробности и вы готовы э, каким-либо э, способом поучаствовать в нашем закрытом сообществе. Э, внизу есть э, форма, где вы можете э, записаться в ранний список. То есть, э, если вы внесете данные в ранний список, вы самые первые и на самых выгодных условиях вы поймете, э, как вступить в закрытое сообщество. Но сразу же напоминаю, не будет кнопки «Купить». Вам не нужно будет э, тратить деньги на кого-то, да, то есть вам не надо будет тратить деньги для того, чтобы купить какой-то курс, который в итоге будет пылиться где-то. Но для того, чтобы узнать подробности, заносите свои данные ниже и до встречи в нашем сообществе.